Всем привет, дорогие подписчики, зрители гости моего канала. С вами, как всегда, я, Митл Рэй, И сегодня у нас на проверке гаджет на Пэм. Гаджет называется импульсный модулятор. ПМ ставит лечебную турель, которая дает зал, восстанавливающий 1200 очков здоровья ПМ и союзникам в радиусе действия турели Зарядов на матч 3. Только вот единственное, что я не уточнил. Э, постоянно она будет 1200 хп до уничтожения турели или там всего один раз и похватит с этим. Сейчас мы это как раз и проверим. Также я недавно видел видосу улайна по новой ремодельке Пэм, что довольно-таки красиво. Вот сейчас вы, наверное, здесь где-то увидите фоточку. Вот. И поэтому я считаю то, что Пэм, персонаж, который с самого начала игры, он вообще заслуживает данной модели. Ведь уже сколько бойцов на получали всяких э, скинов. Тот же самый Бо Биби, который... Ну, относительно недавно в игре Так у нас на Бо уже и Бо Гор И Хорус Бо И э, Бо Меха Вот, Также такой же, как и Ворон Меха Но Пэм это тот персонаж, который С самого начала и уже давным-давно до да, заслужил эту Ремодель, поэтому Проверять мы Данный гаджет будем в захвате кристаллов Так как это самый подходящий Режим для Пэм Относительно И карта вагонетка без тормозов Что довольно таки конечно конечно сложно На ПМ это сделать будет Но Сложно но возможно Поэтому в первую карточку мы сразу отправляемся Тут с нами Динамайк джин Главное занять центр И просто не дать продамажить Накопить ульту главное чтобы я его здесь где-нибудь поставил. Так, видим, там у нас сразу же... Отлично. Забираем два кристалла. Тут, видимо, придется все-таки нашему помогать. Все, ставим здесь ульту, чтобы не касалось. И все, на постоянном хиле мы находимся. Тут попытался вот продамажить. Оп, отлично. Питал урон. Так, за должны забрать. Все. Отлично. Там ну, что-то у них какой-то странный. Этот, как он называют. Мортис. И опять же сейчас... Давайте сразу заезжаем гадже, чтобы здесь уже... А, так он только один раз захилил вот, 1200 хп. И все. Ну, давайте вот захилили. Да, один раз она хилит э, хп нашим союзникам. Поэтому первая каточка у нас побеждается. Довольно-таки просто, поэтому переходим во вторую каточку. Вот мы залетели уже во вторую каточку. У нас тут Тара, нет, не АФКшит. Опять же, у нас против нас здесь играет Брок. Очень тяжело, конечно, сейчас будет... Отыгрывать против данных персонажей, потому что э, Само по себе их присутствие на карте довольно-таки напрягает. И кстати, что я хотел сказать, то что э, я очень много времени потратил для того, чтобы найти данный сетап команды. Потому что хотел поиграть именно против с такими дальниками, которые, ну, такие, э, которые действуют именно на поражение вдалеке. У нас тут Тара непонятно зачем пошла и сливась. Что довольно-таки обидно на данный момент. Я здесь остаюсь один. Приходится мне защищаться. Тут помогаем. Вкидываем сюда нашу ульту. Пытались мы отмонтить от брока. Давайте. Ой-ой-ой-ой. Как прошел урон жестко. Тут у нас очень жестко отыгрывают у них... Надо не дать продамажить. Хорошо, ладно. Давайте отхилимся. Пока вперед, байски, в пекло не будем лететь. Тут надо срочно поджать. Отлично, отлично, отлично. Забираем один из кристаллов. Все. Просто стоим в хилке. В хилке. И... Главное, чтобы нас не спалили. Они думают, что меня здесь нету. Идут в самый край карты. Хоть... К сожалению, я здесь и не нахожусь. Отлично, вторую каточку мы выиграли. Конечно, с дальниками тяжело играть. Но сейчас я попробую найти карт каточку с ближниками. Ну вот, мы и залетели уже в третью каточку, так сказать, заключительную. Против нас сразу здесь ополчилась Нита. Тара. Так случайно, не та Тара, которой мы играли. В принципе... С здесь два хиллера, думаю Довольно таки просто, если конечно пок адекватный Поэтому никаких сложностей тут не должно Составить, в принципе Уже мид мы заняли Они ходят по одному, что Вообще категорическая ошибка, конечно да Кубки небольшие, поэтому я могу тут С вами еще немножко и поговорить Вот тут Тара просто отлично Сделала, сразу я заюзал гаджет Чтобы Максимально не потерять ХП здесь Вот Пользы Ниты на этой карте вообще нет Потому что Медведь Ага Хотел я заюзать гаджет, но Из-за того, что Ульта И Санатара забрала мою Турель Гаджет заюзать не удалось Отли... О, как-то быстро мы набрали 5-10 кристаллов Да, отлично Сливается у нас Ну все. Я думаю, сейчас никаких проблем нас не составит собрать. Видите, Нита, ну непонятно зачем идет. Наражом. 12 секунд отстаиваем. И. Ой, -ой, ой хорошо повезло мне то, что меня она не стянула. Конечно, да, Пока отыграл так себе в этой игре. Поэтому. Мы, конечно, все равно победили, но отыграл он ужасно поэтому да, все-таки умирали но я вроде бы там один или два раза умер поэтому не, не столь важно подобрал все кристаллы и мы победили ну а на этом э, обзор на гаджет пм считаю то что это самый боевый гаджет в захвате кристаллов потому что поставил турель и все грамотные тиммейты и ты будешь побеждать Всегда есть хил дополнительный Конечно, надо не забывать ее обновлять Потому что бывало то, что я забывал Про обновление данной турели Там у нее оставалось 200-800 хп И мне приходилось ее обновлять после ее убийства Так, если не забывать ее обновлять То постоянный хил Это огромный плюс в командной игре Конечно, да, такой гаджет, как пм Как на пм Не подойдет для столкновения, понятное дело Поэтому, играя с таким гаджетом, с Пэм на столкновении бессмысленно. И, что хотелось сказать, э, так сказать, немножко отрицательную сторону этого гаджета, потому что всего один раз он она хилит себе 1200 очков, и за матч получается 1200 умножить на 3, это э, 6, получается 3600 хп. Ну, то есть, это даже не все хп Пэм на... Седьмой силе, это сколько у нее получается ХП, давайте посмотрим хп у нее на седьмой силе Так, защита это, да Где? А, вот, 6240 То есть она хилит, ну, половина ее ХП за матч Конечно, гадже не для того, чтобы на постоянной силе Но, все-таки это немножко должно компенсироваться Такой имбовостью захвате кристаллов Но мне кажется, это... Гаджет только для захвата кристаллов, потому что награду за поимку ты на этом гаджете не поиграешь. И вообще на ПМ ты не поиграешь, потому что урон раз разнодальный. Вот, и шанс то, что ты там кого-то вообще убьешь. это Ну, а... В столкновении на ПМ играть надо только на закрытых картах. И при учете того, шанс у тебя будет победить, только если ты набрал очень много банок. Ну, а на этом я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик. Пишите в комментариях, какой гаджет вы бы хотели обозреть в ближайшее время. Думаю, следующий видос выйдет по... Рубрики задания в игре. Ну, а на этом наш видеоролик подошел к концу. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.